Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы с вами ответим на вопрос, куда ведет дорога цифры. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Рассмотрим несколько аспектов нашей жизненной ситуации, сегодняшней, нашей страны или вообще всего мира. Рассмотрим начале сферу философскую или идеологическую, а в основе ее лежит сфера духовная. Что нам сегодня предлагается? Нам сегодня предлагается однобокая субстанция либеральной идеологии, где разделяется мужчина с женщиной, дети с родителями рода нет, можно в принципе делать все, что угодно, все идет на потребление, на потребление, наслаждение и так далее. Мы с вами об этом говорили по духовной лестнице развития можете посмотреть на канале вести Волкон. Какой уровень таких людей? Это уровень червяков, так называемых, которым только поесть и поспать. Но это, наверное, не присуще нашей стране, нашему народу и народам нашей страны, которые всегда олицетворяли собой духовную постась и жили по совести жить в гармонии с природой. Вот это должна быть философия, это должна быть идеология и сохранение мира, природы и души нашей. Вот это важная ипостась, которой надо следовать. То есть мы предлагаем в сфере нашего жизненного уклада вернуться к устоям, которые олицетворяют собой добросердечные отношения между людьми. И жизнь по совести, держать свое слово во всех и вот эта сфера идеологическая или духовная, она должна быть определена. Но, к сожалению, в обществе, а в основном в масс-медиа идет насаждение однобокой идеологии, идеологии потребления, идеологии разделения людей. И это очевидно, всем очевидно, думающим людям. А теперь рассмотрим другую сферу, социальную. Она в себе содержит несколько аспектов. Социальная среда обитания, напомню, Борис Константинович Ратникова, формирует характер человека на 90%, а характер человека формирует здоровье человека на те же 90%. То есть наша среда обитания дает нам возможность сформировать и наше здоровье в целом. Рассматривая сегодня один из аспектов среды обитания – сфера образования, которая входит в в ту же сферу социальную, и вы можете по ссылке посмотреть наше видео, естественное насаждение цифровизации в школах, отход от тех принципов преподавания, которые были заложены великими учителями Макаренко, Щетининым, Жоховым, Аманашвили, Сухомлинским. Насаждение однобокости – это возмущает людей. И поэтому родители начинают требовать с директоров, с Министерства образования ответить, почему насаждается однобокая система образования. А мы говорим, и всегда говорили на нашем канале, говорим, что различные точки зрения должны присутствовать в обществе. Общество, народ, родители и вообще все должны иметь право выбора. выборы, системы образования, выбора школы и выбора той или иной среды обитания. Но, к сожалению, нас этого выбора лишают. Это очевидно. Видимо, нужно переходить на домашнее обучение, нужно создавать коллективы, народные школы. И это будет, скорее всего, выход. Потому как бороться с системой, которая сегодня навязывается нам в городах и вообще по всей стране, да и по всему миру, но очень тяжело. Сами родители могут прекрасно образовывать своих детей. Вспомните наш разговор с Сергеем Деминым, который утверждал вот по казачьему спасу, что родитель сам должен образовывать и воспитывать своих детей. И среди нас много есть специалистов, которые могут рассказать по той или иной теме достаточно подробно и ответить на все вопросы. А теперь коснемся сферы другой – здравоохранения. И здесь же опять нам не оставляют выбора, говорят, что вот делайте так и не иначе. Но почему многие врачи, специалисты говорят, что, ребята, но ну мы отходим от научных принципов изучения, введения в оборот сертификацию. Почему так торопится, Никому не известно ввести вот в оборот определенные Мероприятия, которые ограничивают наши свободы, права, за нами всегда остается право выбора. И если нас лишают этого права, это нарушение конституционных наших гарантий и прав. Недавнее выступление нашего гаранта конституционного все носит добровольный характер. Поэтому насаждение кем-либо каких-либо мероприятий носит противоправный характер. Вы все это должны знать и требовать восстановления правопорядка. Уважаемые друзья, Милана Белая оставляет комментарий, что РФ числится как один из штатов США, и все мы вот находимся под управлением Соединенных Штатов. Но я с этим не согласен. Лично я ни под каким управлением не состою. И никакого управления над собой не чувствую, кроме наших обязательств перед страной, перед народом и перед природой. Вот так я прокомментирую данное заявление. Я вспоминаю э, ринг, который проводил Соловьев, где разные точки зрения э, выслушивались. Должны быть специалисты, эксперты, которые бы профессионально, подчеркиваю, могли бы разные точки зрения представить на суд общества. А общество в лице народа должно принимать решение для себя, так жить или иначе. Это касается здравоохранения. Что такое здравоохранение? Охрана здоровья. Это очевидно по русскому языку, поэтому мы предлагаем здоровая среда, чистая, если вы хотите охранять здоровье, это профилактика, солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья нас так учили в школе, нас так учили в Советском Союзе. Поэтому все, все должны закаляться, на свежем воздухе больше находиться, купаться и заниматься спортом. Вот это укрепление иммунитета и здоровья. Ну, прибавлю к этому, естественно, жить по совести и верить в Бога. Вот это будет самая лучшая охрана здоровья и укрепление иммунитета. Если кто-то возразит, пожалуйста, пишите. Приезжайте, по спорте, может есть другие точки зрения, сфера экономическая, она в обществе, включая масс-медиа, превалирует над другими темами. Вот у нас построена финансовая империя, где банки занимают привилегированные положения где они начинают управлять обществом, где они начинают внедряться в образование, в экономику, но они как передатчик, экономическая часть – это их суть. То есть, министерство финансов, банк, и народ, и производители должны быть связаны между собой. Но банки и экономическая сфера – это производитель. А если говорить про производители, то все производство строится где? На земле. На земле без земли это производство не построишь никак, а производство оно дает нам как промышленную продукцию, так и сельхозпродукцию. Это очевидно. А при чем здесь банки-то? Банки сегодня у нас играют главенствующую роль. Сегодняшняя цифровизация. Я считаю, что это очень хорошо, потому что банки можно устранить, всех отправить в огороды, потому что банк, как таковой счетовод не нужен в цифровой среде, я подхожу к роботу дяди Вани, и дядя Ваня мне выдаёт и денежку, и переводит, кому надо, денежки мои, и я принимаю от кого надо. Зачем нам банки? Дядя Ваня все заменит. Это же очевидно. Зачем нам Росстат? Тоже счетоводы чего-то считают. Посадили тетю Клаву, которая также робот, посчитает нам все и выдаст необходимые решения. Зачем нам Министерство финансов, оно тоже занимается расчетами. Там еще одного робота посадили, который также будет все считать, всю экономику. Зачем нам там люди-то? А всех людей, включая руководителей, на хозяйство народное, направить, пусть они покажут, как хорошо реализовывать их идеи на земле в производстве, в сельском хозяйстве. Я тогда двумя руками за цифровизацию. И это освободит массу людей. А страна у нас огромная, территория здоровенная, газа у нас много. Так вот, каждый руководитель организует свой кооператив на земле, подведет себе газ, построит теплички, будет производить столько продукции, что мы завалим весь мир. Так вот, за такую цифровизацию я за когда освободит она много народа, который будет заниматься производительным трудом, освободиться вот от всей этой лишней работы, которая связана с перечислением, с зачислением, с расчетами, с подсчетами. А жить по совести на земле, оно исключает обманы. Слово-дело, как у купцов. Вот такая экономика нам нужна. Это будет нормальная экономика, и все мы будем рады этому, и будем жить в счастье и в достатке. Уважаемые друзья, вот такой небольшой анализ нашей жизни я сегодня привел. Если у кого-то есть вопросы, если у кого-то есть комментарии, ну пишите, может быть, предлагайте какие-то свои решения, потому что у всех людей есть своя точка зрения на происходящее событие. Но точка зрения, она должна подкрепляться какими-то предложениями. А предложения должны реализовываться. В заключение хочу сказать. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Давайте вольно дышать, строить великую нашу страну и великую нашу землю матушку облагораживать. Всего хорошего, с вами был Владимир Тюняев и канал Техногон, подписывайтесь на наш канал, до свидания.